Спортсмен! Спортсмен! Мы упал не вовремя! Он бешеный, а! Кошмар! Он реально бешеный! Слушай, даже Агату достали! So yeah, have, uh, да, все oh, oh, она уходит. Да, да. она просто, она <laughs> просто сливается. Uh, uh. yeah. yes, Ты можешь мне сказать, что он затирает? Не знаю. Духовный он. <laughs> Да-да-да. Давай. Не смог. Не смог, не смог. Опасный человек. <связь> ага. Замечательно. Война. Ага. Слушай, ну для военных действий у нас есть с тобой инструменты, правильно? Mm -hmm. Мне вот жалко переводчиков, он в этом психозе, необходимо уничтожить. Ой. Блин, реально переводчик бедный. Никак Смотри, женами за дверь закрыли. А, -а, -а. а потом мы вдвоем пойдем. Да, а им ты ч? они, видишь, спортсмены, красавчики. Особенно на заднем фоне, дядя. Красавчик. <смех> <смех> ну что будем делать да выигрышный что, да, ход давай. и для этого у нас есть крутые опрессоры. Опрессоры, да не зря мы их с тобой взяли вот как чуял я что будет войнушка нефтевозы так что у нас ага. на дишечку я плетел какой-то неизвестный да это наши косарелы и <свят> Ну ты закончишь, сегодня. Так, пошли. Да-да-да, там... наша Агадна. Да. Там тоже. Хулист. Она сказала, что полиция не хочет. Какого хрена она там творит? Так, тем временем я подлетаю к первому бензовозу и прощаюсь с первым бензовозом. Like осталось три, но мы были конечно же не в курсе, спасибо, братан. Да, конечно. Да, да, да, да, да. Не зря придумали телефон, а? Ой, не зря. Так, не у -у -у. туда, у меня наводочка что-то. Вот этот Порази, Знаешь, что он сделал? Them. Пока он говорит, у меня наводка пропала. <laughs> Да. Может появится? Есть. Сейчас он тебе еще скажет. Mm -hmm. Да, work. уже позвонил. Да we'll... возьмемся we'll за главную цель. Нифига себе. У нас еще mm -hmm. и главная цель будет. Ну какая-то там есть главная цель. Да. Oh, oh, ты. Ты, блин. Как всегда, поди то, принеси это, убей того, взорви вот это. Ну что это за фигня, а? Сэшечку надо забрать. Да я сейчас заберу. Я уже тем более к ней подлетел. Так, вот он я. А вот Сэшечка. Оп. Да куда ж ты навелся-то, а? Е -е -е. Вот так. Вот так. Все отлично. Да и где наша главная Ух. цель? Опа, вот она, звонёчек. Да он Осталось их добить. Саут Лос Антос Газ. О, near. метка. Ай, как всегда, на после нас рассчитывает. Это, кстати, тот самый газовый завод, на котором у нас много приключений было. Да. Мы там и застревали, и что мы там не творили. Я уже навелся. во во во во во во во Тут народу дофига. И шмаляют офигеть кран. Тихо, тихо, тихо. Я хочу еще жить. Они что, валят? во во во Жесть. Они валят. Так, я потихонечку так, отстреливаю. Я понял, я вижу. Так, так. вертик. Минус взорвал, вертик. А, у тебя тоже там вертик был? Ага. О, взорвал еще одну. Куда это у меня наводочка цистерна. сработала? Держите. Так, отлично. Тут, по-моему, еще одна цистерна где-то валялась. Да? Вертик. О -о -о -о. Так, я вертик полетел. Я вертик уничтожил. Так. Есть. Оу, там просто месиво какое-то. А где еще одна какая-то? Какунь? Так, она там спряталась, что ли, я не пойму. Ты Это, походу, на крыше, что ли? Так. Нет, она где-то здесь, снизу. Они ее спрятали, прикинь? Так, их тут целая куча Они там вон прилетели еще Меня тут просто Настреляли Давайте, ребята Поднимите ваши руки Откуда ж мне Так, встать, чтобы Зацепить Что это вообще там такое? Я мелочь добиваю они вот тут где-то стоят, что ли, не пойму. Вот я где-то тут летаю, они где-то здесь Оп, находятся. Есть такое. Вопрос где? Угу, хорош тоже. Ой, меня тут хорошенько так надамажили. Я думаю, я пожелаю, выйти, что ли, тут. Бронечку возьму. Так, слушай, ты пока без меня-то не выходи. Подожди, я хочу здесь потихоньку облететь. Да а, я облетал уже, я так здесь... и не нашел. Он там, по-моему, один какой-то стреляет. Так, тихо, тихо, тихо. Есть. Опа. Есть контакт. Подожди, ты там кого-то шмальнул. Да, сейчас подожди, я выйду. Я тоже вышел. Вот она. Бочечка. Ни хрена надо. Бочечка. Была. Спрятана. Офигеть. Покиньте сектор так, ну и, что? и неизвестный. Да. Скорее уходите оттуда. Да. Ну все, валим. Так, ну все, я уже свалил.